Факты малоизвестные или забытые. Здравствуйте, дорогие друзья. Решил я предоставить вам еще один ролик про газоснабжающую организацию. Но э, опишу, значит, так вам ее. Заходил я в реестр вот в такой вот юридические лица, где находятся. Ну это последний реестр взял, а предыдущий реестр я брал еще в ноябре, по-моему. Вот я вам покажу сейчас. Значит, я написал вот такое такое письмо в нашу газоснабжающую организацию, которая находится в город Кунгур, улица Гоголя, дом 18. Сейчас я вам покажу, где она находится. Пермский край, город Кунгур, улица Гоголь, 18. Вот э, здесь, там, ну, небольшой офис, э, который не значится в налоговой, ни самоорганизации нет налоговой, ни дом не зарегистрирован в налоговой. Значит, я написал такого содержания письмо. Поповая Ларисе Витальевне, это управляющая этой организации. Здесь у меня стоит значит, отметка, что они получили. 10, 11, 16. Я тут задал вопросы, касающиеся газа. Предоставить мне пакет документов, устанавливающих право ООО «Газпром Межрегион Газ Пермь», территориальный участок город Кунгур, улица Гоголя, дом 18 на продажу гражданам жителям города кунгура тепловой энергии энергоресурсов коммунальных ресурсов и в том числе газа вот потом я пришел в эту организацию мне сказали что письмо отправили мне но письма я так и не получил ни на почте его не было ни домой мне его не принесли. Не знаю, при чём дело. Я решил составить еще одно требование. Снова пришел туда же. И отправил как руководителю территориального участка ООО «Газпром» в межрегион Газперм, город Кунгур и так далее, Поповой Ларисе Витальевне. Исходящий номер 406 от 21 ноября 2016 года. Там же я э, потребовал, э, в принципе, такие же. Но, э, я не буду читать все, но здесь я написал, предоставить пакет документов, устанавливающих право как руководителю территориального участка ООО, Газпром, межрегион пермь находящийся... Город Кунгур, улица Гоголя 18, на продажу и сбор денежных средств за общенародное достояние, как природный газ с граждан-жителей города Кунгура. Ну и когда я отдавал этот документ, сейчас я вам видео это покажу. Идем к газовикам. Письмо-то, а вам отправляли почтой ответ? А я доведа? Стряла в лес. С уведомлением копии. мы отправили. А на копию письма. Я получил от вас, значит. значит Я ну, не 23 ноября с уведомлением отправляем. А вот вы не кто такой э, Горшков Алексей Олегович? Нет, не я Так. Сеткова АО. Тоже не знаю. Не знаете. А Коровина? Тоже не Тоже не, Тоже не знаете. А вот скажите, пожалуйста, мне, вы э, то, что газ вот продаете, вы не знаете, да? Вы имеете доверенность генерального директора Благова Николая Евгеньевича? Нет, я не имеете? А почему не имеете? По какому? Ну, если если вы... Нет, не, я если доверенность вы... имею на Доверенно. некоторые... Доверенность. Доверенно. Есть, есть да, у вас? Есть. От Благова Николая Евгеньевича? Да, есть. Покажите, пожалуйста. А на... для так. каких целей вам? Для каких целей? Сейчас скажу. Я вам хочу... Еще вот такое требование изучить? Ну нет, распишитесь надо, по чтобы получили. Mm -hmm. Вы мне так и не ответили, mm -hmm. да? Mm -hmm. На письмо я mm -hmm. да? Mm -hmm. Это не секретный mm -hmm. отпущенный да. Это не секретные объект. Это не секретное объект. А Он меня, за... Смотри, Он меня снимает не вас по закону я имею право. Нет, праву. кто вы вообще кем приходите? Я гражданин. Чем Он гражданин. Позвони, когда нашему юристу спроси, имею а прав... Нет. Звоните, звоните. Конечно, не имею права. Какая... Можно даже полицию позвать. Я бы у вас это самое, задавал такие вопросы, но я вижу, э, не ответили мне на такие, да? Как вы смотрите, предоставить мне договор, заключенный между мной и вами, так. у вас должен вот заявление. Uh -huh, спасибо. Потом предоставить пакет документов, устанавливающих, mm -hmm. дающих право э, Газпром, межрегион, Газперьм, территориальный участок на продажу гражданам и жителям города Кунгура Газа. Есть у вас такой договор? Вот Разрешение. вам ответы наши листы подготовки. Мы вам отправили, вот я вам сейчас Вот да нет, вам Такое письмо, вам письмо, целый пакет документов. Вот мы отправили 23 ноября с уведомлением. Угу. То есть вам на почту должно, должно были прийти уведомления, что Документы получить этот можете, пакет. Да. Это? да. Домой Хорошо. вам нужны. Хорошо, сейчас туда на почту зайду. Зайдите, да. пожалуйста. Мы с уведомлением вам отправили. Хорошо. Там полностью большой пакет. Ну там, там все. Ну там ответ да? вам. Готовлю. То, что вы имеете право торговать газом, да? Ну все, вот юристы наши подготовили. Пожалуйста, ответ сочетайте. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Вы посмотрите, сделаете выводы. Также у меня имеется на этом документе Тампик, то что они получили 2 декабря 16 года получил я вот такой ответ исходящий номер 406 21 11 16 я писал мне ответили Уважаемый Павел Владимирович, в ответ на письмо такое-то, такое-то сообщаем, что вопросы, затронутые в обращении, находятся в внекомпетентные ОО, Газпром, Межрегионгаз Пермь. Запрашиваемые документы также отсутствуют. Так что они признаются, что их здание и их контора ничто фейковая так называемая Здесь же у нас ОГРН. Запомните эту цифру 102, хотя бы даже первые и последние 102, 196. Если кому-то надо было, то перепишите этот номер. Ответили мне значит 5 декабря 2016 года на мое письмо, на мое требование. Позже получил вот такое предупреждение. Запомните значит число 21 11. Я им писал, они мне написали 5-12 и уведомили меня, что придут проверять приборы учета 13-12, но пермской организации здесь уже нет, здесь только территориальный участок, ни номера, ни даты, ничего нет, когда писали ни печати, просто кто-то расписался, кто расписался, неизвестно, какая-то шарова. Ну, встретил я, значит, этих проверяющих. Газовая служба. Поверка грузов не ставь ну документы. там пару документов дам не откажетесь почитать так нет, дома я не говорю сейчас. Я просто вам отдам, а вы дома почитаете, хорошо? А вас отключали-то почему? За неуплату? За неуплату, за небольшую. Вот как сейчас у меня небольшая оплата. Потому что я две месяца не жду здесь. Вообще а о это? Это о том, что э, социальность и государство никуда не девалось. Я на самом деле существовал и существовала на 25 лет. Моросил людям в голову, заставляя за их же собственность платить. А почему там-то это для чего? Читайте дома. Там-то там-то там не надо. Не надо? Знаешь, почему не надо? Потому что тебя все устраивало, да? да? А твоих детей не будут устраивать. Они сами разберутся. сами разберутся. Тебе нафиг это не надо, а? Если положено платить, значит нужно платить. Мы тоже так же так, так я, я не против платить. Если вы это самое платить по... Еще скажите, ваш телефончик? У, у, у вас в компьютере такой же телефон? Ничего не изменился? Нет, нет, нет, нет, нет. все. Тогда, Просто я говорю то, что это самое. Все вас устраивает. Видим, вас устраивает, да? <связь> Без Сейчас, подождите. Возьми, почитаем. Да, и... Ну, так вот. Да. Да. деды, деды там, всегда воевали, Из тебя всегда воевали-то Не тебя. Так-то вот, делать нечего было, а? Не да, знаю, да. У нас дети да. уже большие. А на следующее поколение. Давайте. Конечно. Я о чем, -то, я о чем -то говорю. Что он-то все это... Да, кстати. о ГРН еще хочу пояснить. О ГРН я снял 18.1.17 -го, -го, -го года уже нынешним годом здесь номер который запоминали 102-196 ну он одинаковый я не обманываю, проверьте еще раз пересмотрите видео и дальше смотрим кто у нас заведует этой организацией сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Благов Николай Евгеньевич Генеральный директор, находится, значит, эта организация Пермский край, город Кунгур, улица Петропавловская, дом 54, смотрим дальше, по Поповой, у нее должна быть доверенность, как мне сказали у них в конторе, ну, здесь я все просмотрел, я просто галочки поставил, чтобы вам было удобнее, чтобы мне было удобнее вам рассказывать все. Здесь первое, что у меня подозрение накралось, наименование документа, доверенность, безнамерная. На кого доверенность, кому ее доверили, неизвестно. Это, видимо, так, на всякий случай. Вот сейчас это коснется, напишут на попову. Мне так кажется, я не знаю точно, но мне так кажется. Э, здесь, значит, еще одна Устав юридического лица. Документ тоже безнамерной. Здесь безномерной. Юридическое лицо тоже. Ну, видимо, так, на всякий случай. Я говорю, как вот э, коснется меня. Потом, есть такая доверенность на Трошково. Аю, ою. Я не знаю. Может какой то двойное гражданство, может у него. Не знаю. Дальше смотрим. Аю, ою. Запомнили? Смотрим. Здесь уже трошкова АО. А здесь у нас было трошкова АЮ, ою. АО Неизвестно Кто такие Ну здесь значит снова Трошкова Алексея Олеговича Попова я здесь не нашел Здесь на Осееву ЕА Здесь на Сеткову Которую я спрашивал Это доверенность копи копия Нотариально доверенная на сеткову АО. И я спрашивал ранее, ее там тоже нету. Здесь снова сетково. Здесь интересно у нас тоже копия, доверенность, нотариальная копия на коровину. Видимо, без имени и без отчества. подписано усиленной коллекционной электронной печатью. Так что вас я никак обмануть не могу. Можете зайти посмотреть сами. И мной было составлено заявление в прокуратуру. Также на эту организацию. Чтоб ее проверили. Значит, прокурора города Кунгура Сотникова Екатерина Александровне о неправомерных действиях территориального участка газпром межрегион газ в городе кунгуре по адресу улицы гоголя 18 ну и значит проверить по а не стоит труда здесь значит у меня входящий стоит тоже 19 января как по свету я отправлял посмотрим что прокуратура напишет ну что я могу сказать? Могу только сказать, что э, проверяйте, куда ваши деньги уходят. Но налоговые, мне кажется, они не поступают. Куда вы платите, не знаю. Дело выбора ваше. Все, спасибо за внимание.